Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». И в данном видеоуроке я вам покажу, как можно сравнить два списка в Excel. Давайте приступим к этому. У нас имеется список 1 и список 2. Нам нужно найти фамилии, которые из списка 2 входят в список 1. И добавить, конечно, оставшиеся фамилии, которые из списка 2 не входят. Для этого можно сделать тремя способами. Все способы, по сути, имеют свои плюсы и минусы. Они начинаются от самого легкого до самого сложного. Чем меньше информации находится в данном списке, тем лучше выбирать более простой способ. Давайте разберем каждый из трех способов и расскажем все плюсы и минусы этих способов. Первый способ он заключается в пару простых шагов. Нам нужно выделить список первый, и вы через Ctrl выделите список 2. Перейдите на вкладку «Главное». Есть условное форматирование. Правила выделения ячеек. Повторяющие значения. И тут повторяющиеся. Он показывает, какие фамилии входят у нас. И в список 2, и в список 1. Они выделяются красным цветом и имеют розовый фон. Если уникальный поставим, то у нас покажет красным цветным и разным фоном все фамилии, которые находятся или в списке 1, или в списке 2. То мы ставим повторяющие, окей. И у нас вот так показывается. В чем проблема? Обязательно, если у вас большой список, вам придется отсортировать это, чтобы определить, какие фамилии не входят. То есть сделать фильтр и поставить по цвету. Или нет заливки и вот здесь. А если у вас, представьте, список из 300-400, то как-то не очень красиво, наверное, или будет глазах. Хотя, кому как. В чем еще проблема этого способа? В том, что а, этот способ будет работать только если у вас информация находится на одном листе. есть если у вас первый список находится на одном листе, а второй список на другом листе, то этот способ не сработает, так же как и если он будет находиться в разных файлах. Для этого имеется альтернативный способ. Он а, называется посчет количества вхождения определенных элементов заданный диапазон. То есть здесь используется уже помощью а, функции. Давайте покажу его. Давайте назовем второй способ. здесь нам нужно будет использовать функцию счет если ну, вот мы убираем ее нажимаем Tab, у нас прописывается И здесь нам будет выставить диапазон критерий внутри этой функции диапазон это список 1 все фамилии которые входят в него ставим ну, выделяем нажимаем f4 чтобы поставить доллары то есть у нас этот список не будет съезжать то есть для Климовый он будет весь список Ермалюк тоже этот список будет, они на с 3 по 33 и так далее. Дальше нам критерии. Критерии как раз фамилии с второго списка. То есть первое. То есть она проверится нахуй. Есть ли здесь эта фамилия? Имеет ли она дубликаты, сколько дубликатов и так далее. Дальше я это сейчас покажу вам. Закрываем. Ставим. У нас показывает, что один раз она находится в этом списке. Если, например, вот мы здесь напишем Климова, у нас показывает уже, что два значения будут 2. То есть у нас имеется дубликат, который нам придется удалить. Если мы вернем, то у нас есть единичка. Теперь давайте растянем и увидим. У нас показывается, что колодин, сайф, которых все, все то же самое, что и в первом способе. Только здесь выделяется а здесь ставят единички. Также придется использовать фильтр, чтобы сортировать здесь только по нулям или по единичкам. И придется сопоставлять и добавлять в первый список. Способ, по сути, тоже не очень удобный, но он работает, если даже на разных листах в списке находится или в разных файлах. То есть все это удобно. Третий же способ, он более универсальный. Он называется отличайшее значение отдельным списком. То есть как раз и говорит, что будет у нас находиться эти фамилии в отдельном списке вызывается. Ну, конечно, это очень сложно. Очень большая формула. Которая, наверное, будет, если первый раз ее увидеть, просто саму формулу, будет пугать взгляд. Давайте ее по шагам разберем. Я вам покажу, как можно эту формулу несколько этапов сделать очень легко и просто. И, по сути, быстро и понятно. Давайте также нажмем третий способ. Первым делом нам нужно модифицировать наш второй способ. То есть, мы копируем вот этот счет «если». Ставим здесь «равно» как вставляем. И здесь впереди пишем еще одну функцию. Если здесь мы приравниваем вот это к нулю и ставим если что у нас ну, то есть если этот не сработает сработает, то будет ложь. Если не сработает, то мы пишем строка так строка и ставим из списка 2 первую клейму закрываем получится если у нас из списка 2 фамилия имеется в списке 1 то будет ложь если же не будет не имеется то у нас выдаст он строку на которой находится эта фамилия то есть колодец находится на 12 строке и на 15 -й. про, про, про, про на 17 и так далее это начало теперь нам надо сперва проставить значение так. Два, три, четыре. Сейчас сделаю и скажу, зачем это делаем. Это обязательно. Следующим шагом нам надо теперь использовать функцию наименьшее. наименьшее". Вот она пишет, возвращает а, каждое наименьшее значение множестве данных. Например, пятое наименьшее. Это, по сути, альтернатива мин. Но она может работать как с массивом, так и с обычным а числом. Смотрите, нам нужно а, массив выбрать вот это, а, это уравнение. А в «к» уже мы выбираем вот эти значения. То есть, получается, мы можем вывести не самое маленькое, а первое наименьшее, второе наименьшее, третье наименьшее, четвертое наименьшее и так далее. Вот для этого нужны нам эти были значения. То есть, мы выводим нужные нам значения. То есть, для первого, ну, первого нам будет 12. Потом 15, 16. Давайте все это увидите. Закрываем. Также нам здесь надо да, нажать F4, чтобы у нас стояли доллары, чтобы у нас не съезжал наш массив. Роман интер. Первый 12. Растягиваем. И видим. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть все, которые у нас есть имеются. Ну, здесь число. Это, от этого мы потом избавимся. Теперь нам надо э, сделать так, чтобы место э, строк вот здесь писались наши фамилии. Для этого нам будут использовать формулу индекс. Индекс. Здесь мы первым массив или ссылка, то есть нам массив нужен. Мы выбираем списк 2. Точка с запятой. И здесь закрываем. Также давайте здесь мы 4 закрепили котов. А почему котов? Это происходит из-за того, что у нас список на одну строчку ниже смещен. Если у вас смещен. Для этого надо поставить здесь минус 1. Если у вас списк будет смещен не на одну, а на две, то нам для этого будет ставить минус 2, есть на 3, на минус 3 и так далее. То есть у нас получится вот как раз сейчас, как правильно, колодин. И, а в списке 2 не находится. Теперь мы все протягиваем. И у нас вот показались Кириллин, Грачев, Арзамасская, Федосов, Агин, Кириллов, Тверсков и так далее. То есть выдались все значит, имена. Давайте сперва уберем число вот эти. Для этого нам нужно будет всего лишь прописать еще одну функцию. Если ошибка. Если ошибка. Ставим здесь. Здесь мы закрываем точкой запятой. И вот тут мы пишем значение если ошибка. Ставим кавычки. А посередине будет у нас пустое множество. И закрываем. Чего вы Что мы увидели? то есть давай скопируем так скопировали пронесем вперед и вниз все у нас теперь везде где у нас ложь у нас пусто где у нас не совпадение у нас дается фамилия все легко и просто Давайте теперь я покажу, как это все работает еще. Если вот, например, у нас есть Тверсков. Он здесь имеется. Давайте вместо на умову напишем Тверсков. Тверсков. Видите, он пропал. Вставляем. И у нас появляется обратно. Теперь же нам надо вот эту функцию вставить вот в это уравнение. И удалить это. Ну, смысл нам нужно, чтобы оно был здесь менять и здесь. Что нам для этого надо сделать? Вот здесь, где наименьшее, нам нужно вставить этот, вот эту формулу. Копируем ее. Так, вставляем. И вот здесь у нас вставилась формула. Теперь не нажимаем ничего, а сначала меняем еще в этой формуле на значение. Весь у нас выбор идет по одной строке, а нам надо проверять по всему списку. Для этого мы вместо D2, то есть критерия, выбираем весь список. И также вот здесь в строке также мы ставим весь список. Как мы добавили э, наш список второй, нам... Кстати, здесь доллары. Нажимаем F4 снова, чтобы у нас ничего не съехало. После чего нам надо нажать, так как это массив... Нужно нажать другой сочетание клавиш, а не Enter. То есть нажимаем Ctrl, Shift, Enter. У нас выдалось. Теперь мы просто растягиваем. И все. Теперь мы можем вот эту формулу удалить. Она становится независима. То есть все находится в этих формулах. Вот смотрите, какая, какая длинная... сейчас мы Какая длинная формула. Есть на первый взгляд, она, конечно, возможно напугать. Но если мы сделаем... Как а, объяснил я, ну, несколько простых шагов. То вы не запутаетесь, то и спокойно сможете этой формулой пользоваться и дальше. То есть, добавляя список 2 и 1, у вас будет здесь увеличиваться фамилии. То есть, нам придется только будет дополнительные простые значения. Ну, и увеличить, то есть, а, <coughs> как бы массив наших, наших список, списков. И все. На этом видео уроке я вам показал три самых способа оптимальных. Начиная с самого легкого при маленьком количестве информации, заканчивая самым сложным при большом количестве информации. То есть вы можете сами выбрать, какой вам нужен способ. И спокойно пользоваться. А так, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, задавайте под видео в комментариях, постараюсь на них ответить. И надеюсь, у вас все получится. И буду рад вас увидеть еще много раз на моем канале и при просмотрах моих видео. Всем спасибо, до свидания.